Итак, друзья, всем привет, доброго времени суток, вы на канале Займон, и это четвертая, четвертая, если не ошибаюсь, четвертая серия по игре Mafia The Flint Edition. Э -э В третьей серии, опять же, я не помню, что было, понимаете, уже возраст, все дела, память плохая, поэтому давайте сразу, наверное, продолжим. В этот раз я не буду вас, так сказать, мучать своей механикой. В прошлой серии, когда я снимал, к сожалению, у меня отказала клавиатура. Не знаю, с чем это связано. Пришлось играть на механике. Вы, наверное, слышали клавиши, Все я думаю... Вдохни! заправлял молчи. Фрэнк. Планами, заказами, деньгами. Он мог позвонить хоть посреди ночи. Томми! А, Фрэнк просит тебя дождаться его в гараже. Похоже, тебя ждет работа. Спасибо, работа. Луиджи. Сара там готовит, она принесет тебе поесть. В такой дождь? Ха, умница девочка. До завтра, Луиджи. Поговорите с Фрэнком снаружи. Фрэнк это кто? Я помню. Кто такой Фрэнк? Когда ну еще был при бипоне, послали одного типа. Какого-то а политика. Буря была страшная. И вот мы, значит, едем к нему в прикор. Улицы тогда освещались паршиво. Всюду темень, хоть глаз выкали. В общем, приехали на место. Выходим из тачки. И тут, как ударит молния, вдруг я вижу на лужайке голову отрезанную. Лежит с открытыми глазами и смотрит. А ты гонишь? Той ночью. Какие-то парни нас опередили, грохнули его первыми. Много врагов у него было. А тело, кстати, так и не нашли. Керня это! Ты да, честный <звы> Кто курил? Я не курил. Прости, что долго, Том. Мы с Доном перепроверяли цифры за тот месяц. Ничего. Что за работа? Тебе нужно немножко помочь Сэму и Полли с сегодняшней поставкой. Выпивка? Прямо из Канады. Что нужно делать? Сэм ждет наших друзей с севера на ферме рядом с городом. Полли присмотрит за доставкой товара на наш склад. Но ты должен поехать с ним. Будь на стороже. Проследи, чтобы не было проблем. Хорошо. Возьми тачку у Ральфи и найди поле на складе Он прихватил стволы на всякий случай Да, Фрэнк, сделаю Славно Прошу тебя, достать канадский товар в сохранности Понимаешь, он уже присмотрел для себя один ящик Вот это да, тачка? Поехали на склад сольери Чего не спишь? Я посплю, когда уснет Фрэнк знаешь, совсем он нас загнал. Морала отгрызает куски от нашего бизнеса, Ральф. Поставки бухла наш козырь. Хоть здесь мы впереди. Ну, а я только в тачках смысле, Том. Я снова сменил номера. Н На всякий случай. Увидимся утром. Ладно. Окей. Не, ну выглядит машинка прикольная. Я надеюсь, по скорости она такая же хорошая. В принципе, неплохо, неплохо. Не сказать, что он ночная, да? но. Ну. Попроезжай. проезжай. Козлина прям специально медленно едет. Можно, конечно, пропустить поездку, если далеко. О, да, я, наверное, пропущу. Далековато все-таки. Я же Мне не очень нравится изучать окрестности города. Я больше хочу увидеть сюжетку. Сюжетную линию. Странно, нам начало спидометр писать. Зачем? Давай, Том! Эй, эй! Осторожнее, я же только вызов. Плохие мы нежные, а знаешь что это место? Еще бы. Мы уже забирали поставки с этой фермы. Ебаться. Не Там нет ничего, кроме вонючего, коровьего дерьма. Срубим бабло и даже не вспотеем. Парни загрузят тачки, и мы сразу обратно. Да, тянуть не стоит. У меня еще есть планы. Ага, -а -а. сары встречайся. Дочурка Луиджи, твоя ночная смена. Ну ты и тип, Том. Защитил однажды невинность девушки, и сам же ее отобрал. Заткнись, Поле. Ладно. По факту. Я просто шучу. Классная девчонка. Женишься на ней, она быстро тебе мозги вправит. А я вернусь в Интересно, чтобы она могла поведать о своем старике. Радовоет же был тем еще убийц. Я и не знал. Она начала работать в баре практически с пеленок. Наверняка слышала кое-что. Может, знает о наших делах больше. Она знает достаточно, чтобы не задавать вопросов. Здорово тебе не придется и врать заодно это можно на ней жениться я вот не помню сел. что здесь будет может засада какая-то здесь, но его нет. да и скорее всего наверное на засада будет Да ладно не сы в трусы то не сы в трусы может, помните где ты такой трусы. поговорок дегусти, сейчас уже не используют На. Пошли искать. Стволы хоть достаньчи. Если я испорчу свой новый костюм, а этот осел просто нажрался, я убью его, клянусь. Держи. На случай, если Фрэнк прав. Я раздам пушки остальным. Решим, что к чему. Иди вперед и глянь, что там. Мы тебя догоним. Сейчас смоется и все давайте давайте давайте я готов воевать кто-то здесь прятал что это такое прочесть заметку трофера и 933 14 населения сидит без работы ну, блин, ребят, это история, я не считаю нужным ее читать. Если по факту, по сюжетке какие-то данные были, это одно. А так, я думаю, она не стоит того. Здесь я забыл, кстати, что-то глянуть. Барень, что смотрит за этим местом, совсем хозяйство запустил. Вот там, походу, машина стоит. Что-то здесь не так. То ли фонари там... Какие-то. Что-то я не понял Подожди, а что я не взял? Что я не взял? Собака убита. Собак да это типы По-любому здесь кто-то есть Какой-то все бесхозно Сигаретный вкладыш Ну машина стоит Вряд ли этого-этого типа где ты прячешься, мать твою? И что слышал? Что-то я слышал. Давайте сначала осмотрим, да, наверное, ферму. Может, что-то найдем для себя хорошее. Бог ты мой, Сэм! А потом уже пойдем на значок миссии. И, наверное, все-таки на к сюжетке подойти. Как написано, смотреть грузовик, потом уже будут какие-то предоставленные нам действия. Пока что это все нам недоступно. Эй, приятель! Да он сдох, что неужели не видно? Брось оружие! Ты первый. У нас нет времени. Прости, парень. Видимо, придется поплакать. Ну ладно. Боже, <свист> <сюда! свист> что они такие ракалы? Они в два ствола его не смогли убить. Так, мне это не нравится. Мне Я хочу пистолет. Так. Томпсон, Томпсон есть, охренеть, все, сейчас я типа убиваю. Забираю Томпсон. Еще <свист> надо его типа убить. <свист> <свист> <свист> <свист> <свист> Еще бы хоть раз попасть. Было бы четко. Ади мои друзья вообще. Но я разве не должны подойти сюда и хоть чуть-чуть помочь мне от ты уже О, боже все вроде все да Да все сейчас надо аптечку найти и томик взять обязательно пацаны его время во время Оли, ты почему так долго? Искал Сэмми? Нашел его? Пока нет, только этого Один из канадцев Готов поспорить, остальные тоже Мордой в грязи лежат Менты, капец Мусора это копы. Откуда я знал? Я не видел значок. Но и они представиться должны были. Ничего не сказали. Похоже, платит Морелла. Вот гмита. Продажные копы. Он и этот бизнес отжать хочет. Забудь об этом, Том. Надо найти Сэма и валить отсюда Я вынужден его поддержать Только единственное, я хочу взять этот Томик Потому что с Томиком у меня есть большие шансы выжить Где Томик? Это серьезные ребята, должно быть из пограничного контроля ну, я бы поспорил, что это серьезные ребята Где Томикан? А, вот он Так, томик есть, и вместо ствола возьму что вот это дробаш. Нет, стоп, а чё дробаш меняется только на томик? Ладно, тогда надо найти пистолет. Может пистолет какой-то валяется? Это что, рабовик? О, пистолет, патроны есть. Мы с томиком побегаем. Я думаю, сейчас по-любому кто-то подъедет. Сколько я уложил? Нарисовано три трупа, но ну, я что-то думаю. Что-то думаю, что было больше типов. Или пять или шесть, мне кажется, их было. Капец тут. А, хрена! как они перевалили их столько Не, в да натуре что, серьезные, походу, ребята рухты, прямо казнь. Смотрите, водитель, трое этих Это четверо, и вот пятый Пять типов убили пятерых В принципе Просто что они это сделали чисто, да? Без своих да. жертв Вот что удивляет Фу ты, капец, он меня напугал. Это кто? Это кто? Это свой вообще? Нет, это не свой. Что? Капец! Натомик патроны, охренеть. Натомик патроны, ребят. Думаю Еще томик, еще томик Только они какие-то враги сильнее стали, что ли Что-то мне так кажется Реально как будто сильнее стали Что это, дробовик? Ну дробовики возьму, когда на томике закончатся патроны А, это свои Блин, всегда надо на карту смотреть что не буду на карту смотреть будет жопа я понял тебе где-то сзади, да? Где-то воюет, я не понимаю где. Так, ну тут есть патрики. Подожди, я. А... Херня. Аптечки нету, да? Ладно, дверь. А, это ж наш, это ж наш. Хотел этого подстрелить, а потом дальше уже перестреливаться с теми, кто впереди. Но, к сожалению, не получилось, ну ладно. Ладно, ладно, ничего страшного. Загородная прогулка у нас не удалась. Сейчас попробуем исправить это. Просто когда вы видите, что Давай, вашего много нокают, убивают, сразу надо рваться в бой. Не сидеть ни в коем случае. Томик, надо аккуратно. Бояться. Томик капец, голову два раза прописал. сколько осталось один да все или еще не все кто еще блин я не пойму вообще на дробож короче на тоник менять дальше уже видно будет кто есть кто это свой свой вроде я не понимаю по кому они стреляют а он с забором 25 патрона ну, в принципе нормально Слава там еще Богу. наверху Давай ж типа убили него. у него должны быть патроны уже становится. становится здесь прикройте нас стреляйте во всех кто появится на горизонте я тебя понял логично с тобой сделали даже не знаю накормили свицо сколько же крови идти можешь Нет. Нет, не думаю ладно. ладно ладно ты только держись сейчас подгоню тачку и поедем к доктору эй, эй. ты справишься сэм томи останься с ним я мигом я мигом скоро вернусь ладно Суки. Э, э, все будет хорошо, Сэм. Бывало и хуже. Да, да бывало. Что, они не могли вообще зайти в сарай там как-то спрятаться? Я не Томми, я Томи Ган. А, еще и сок окон стреляют. А, у меня есть патрончик. Вот теперь другое дело, теперь по Защите Сэма. они уже наверху, да? Блин, не могу стрелять. Ну, кстати, по лестнице, скорее всего, будет, да, Какие-то враги стали сильные что ли? Вообще как-то сложно стало убивать их. Видите, все-таки забор приш... прошивают. Что это? Что это за поза такая? Пацан приуныл. <laughs> Еще привет, под конец помахал. Ладно, сейчас вынесем, сейчас вынесем, ничего страшного. Просто нам привыкать, что мы на высоком уровне сложности играем, это тоже имеет значение. Согласен с тобой, согласен полностью. Получается один путь, они а только по лестнице смогут ко мне, то есть я могу ей эту лестницу чекать, а не там будет вот. и вот эту. То есть я могу сказать просто, ты не пройдешь. И все. Не знаю, сколько их будет. Видишь мы сейчас играем методом крысы, да? будет ли есть не будет опа опа у нас уже тип есть я защищаю не боюсь, не молотов бы только. В принципе можно было бы что-то придумать. На низ тоже опасно спускаться. Там хоть аптечка есть, но, я думаю, мне особо это не поможет. Проверь как там Сэм. Сейчас Патрике возьму и проверю обязательно. Мне кажется это не все. Я думаю, это не все есть еще типа. Бог мой! Где ты, грузовик? Леди. А, это менты. А что делать? Блин, мне надо на первый этаж взять аптечку. Хотя бы. Я понимаю, что в укрытии. Террориста убивать. Единственный плюс что у леговых дробаш, что ли, и ствол. У них нет то А с чего он стреляет? Тоже 100 мегана что ли? В по они, походу эти оружки их не берут. Все, мы сделали это. Блин, капец, это потно было. Просто так, чтобы вы понимали, здесь не канает. Типа как Рэмбо, да? Взял оружку и пошел. Тупо, тут твой скилл вообще нихера не решает. Здесь надо тупо с укрытия стрелять. Я за ним. Смотри, оба. Смотри, в оба смотрит в две точки. Лампа и дамба какая-то маленькая. У него, наверное, идея какая-то созрела, Race, sheriff, да? Я, парень, едем домой. Мне нужен доктор Полли. Да, я вижу Сэмми, давай, держись. Тихо, тихо, все, тихо. золотая Ничего. Хорошо. пта, это что? Поле. У нас еще гости! В то время броневики скорее. были? Едем! Вот эта тачка. Сам. и но если принципе патроны будут и бесконечные, я патроны. могу его вынести. Если только мои вот эти 50. То, скорее всего, я ничего не сделаю. Будем стараться. А, ну охренеть, их еще и три. А, это ментовская машина. Я что-то думал, что это террористы. Это дура а, ну патроны бесконечные. Все, Все-все-все окей. Все-все окей. А, хпшки какого грузовика нарисованы? Пишите. Моего или... А, моего. Рисунок жешь моего брозовика. Главное вот этот надо взорвать. В принципе, и водителя можно надо убить. Один есть! броневики я не знаю, есть смысл стрелять вообще? Можно по колесам, кстати, попробовать. Этих ребят все больше! Охрененный экшен. Привет, а Мне сперегава. очень нравится сюжетка. Очень. Этих ребят все больше! почему все сложно убить вот убил а где это броневая машина мы ее слили а вот что-то у нас по карте показывает интересная колонна какая-то хотя я вижу только мотоцикл а это мотоцикл так показывает Хорош, красавчик блин а вот сейчас будет жопа уходу да не, главное, чтобы патроны опять оставались бесконечными, тогда будет все окей. как цена я бы ничего не успел сделать. Смысла не было в эту тачку без стрелять. Главное, чтоб этот тип жил. Я вообще удивлен, что он при ранении такие эти турбулентности выносит. Вот, кстати, эта точка еще жива. Странно, что они так поздно начали стрелять. Рузовик уничтожен Странно, я мочил прямо в пушку но ну, видимо больше хпшек надо чтобы выжить сейчас посмотрим дубль два сделаем Мочка! закинуть да или молотов или гранату какой то закинуть хотят в окно я что-то так думаю мои предположения зачем вы выкидывать ну да молотов я так и думал да Не, ну хоть бы дали пару секунд, там какой-то мне, ну, фору, что ли, да. Тихо, пока они не стреляют! Дети, а танки, они заряжают! Не заряжай! Стреляй! Комп, радий против лобового! У меня идея! сейчас хпшки больше, в принципе. Я думаю, он, наверное, выживет. Главное вовремя молик кинуть, и все будет окей. Шедевр, это шедевр, ребят. Либо мне просто надоели вот эти экшены все, да, которые те. Ты один убиваешь всех, либо онлайн-игры. Либо это просто месте, шедевр. Тока. ну лично, по моему мнению. Сэма, Я схожу, разбужу доктора. Сэм, сэм. Мы на месте. Док тебе поможет. Я у тебя трижды в долгу. Типа, свой врач там, О, да? Что ты здесь делаешь я, так поздно? Я... Здрасте, Подожди, ну, Мольериш, а, он тоже не последний человек раз. в городе. Почему нельзя он обратиться к случай. нему, а он бы какого-нибудь доктора нашел на стороне? Так. я побуду с Отгони грузовик обратно и иди спать. Я останусь. Какой Доктора спать его охранять попал. надо? Не хватало ему еще толпы здесь. Иди, Том. Все нормально будет. Ладно. Все. Хорошо. Эй. Ты молодец, Тол. Поезжайте к дому Сары. К Ларисе едем, пацаны. У меня начал спидометр показываться. Что за дрифт такой? Петер Антайка, а? Как вам сюжетка вообще? Пишите в комментарии, что думаете об этой игрушке. Значит, мне игрушка просто нравится. Просто капец, как. Я первую мафию любил, да, когда играл в годы годы, когда мне комп только появился. но я не думал, что сделать ремейк. Типа сейчас на все, конечно, игры делают ремейки. То есть взять тут же Resident Evil, да? Ну, я не думал, что на мафию будет. То есть это одна из лучших игр, особенно того времени. Я не знаю, по сюжетке была ли игра какая-то лучше мафии в то время. Ты опоздал. Ужин остыл. Ты мокрый. И совсем не пахнешь. Где ты был? Бегал. Да, нехорошая судьба у жены мафиозника. Лишних вопросов не спросишь, а спросишь. получишь по морде. Не уверен, она сейчас ничего не спросит. Типа с пониманием. Так было надо. Поддержит просто. Ты все сделал правильно, сейчас скажут. Не. Ну по сути, если она выросла, да, в этих районах, она знает, Выходи что сзади. где происходит. Чувак, это надела делать на колени и с кольцом Выходи в руках. Выходи за хорошо. Представьте такую ситуацию, в супермаркете стоишь за очередью и бабе говоришь, выходи за меня, она такая, хорошо. И все, и, и мне пакетик средненький, пожалуйста. Глава пройдена, загородная прогулка. Вообще без всяких эмоций, просто ни одной эмоции не было. Эй, босс. Я понял, я вам нужен. Присядь со мной. На бутылочку. У нас крот, Том. Как? Что -то опять мы начинаю. Я всю ночь не спал, пытался вычислить, кто это может быть. И стал думать, может кто-то из ребят, кто получает меньше положенного... Кому-то Нет, вот крот, костюм. это обычно кто-то вот из главрей. То есть это будет Фрэнк либо Полли, но Сэм вряд ли, да? Книжки. Сэм получил Полю. Проверить, кому мы не доплачиваем. Полли. Что вы Мне кажется, это может быть Полли. А, либо этот, либо дворецкий. Дворецкий. Как его забыл Фрэнк. имя. Фрэнк, да. Я знаю его 50 лет. Все, что я имею Бля, капец мужик рама да вроде смотрелся толстым а такой плечистый вообще в этих книгах каждый добытый доллар каждый потраченный цент если фрэнк отдаст их федералам нам конец фрэнк уважает только одного человека в городе вас тут явно какое-то недоразумение я звоню ему весь день и домой зашел его нет и жены с дочкой тоже Но зачем? Не знаю. Видимо, были причины. Может, он отомстил мне за собаку? Что вы хотели ее утопить? Да. Он не позволил, и тогда я ее пристрелил. Я был глуп тогда, Томми. Черт с этими обидами. Нужно вернуть книги. Потряси наших стукачей. Может, что знают. Когда найдешь Фрэнка, забери книги. Если у него их нет, заставь его сказать, где они. А после ты знаешь, что надо делать. От что за в углах сказать, да? Ты знаешь, что подошли. найдешь. Секунд. Даже словами не смог сказать, а после убей его. Сегодня день. Том, никто не должен узнать. Начни с бифа но ничего ему не говори. У меня для тебя новая тачка. И еще кое-что для особого случая. Когда Фрэнк увидит Лупару, он все поймет. Это давняя традиция. Любой ценой то. Так, смотрим, куда ехать далеко не быстро близко ехать давайте сами проедемся это раньше не было да спидометра не было спидометра. Когда он появился? Была штука карта, когда машина садилась. Турецкий спидометр появился. Опять чей там, да, в район? отправляйтесь в лавку бифа. Думал тип мертвый, набуханный просто. Томми что стряслось? Слыхал что-нибудь интересное? Что-то о чем Дону следует знать? Возможно. Сколько заплатишь? Есть двадцать. Сорок. Ладно, говори в городе фбр морелло им Честь 10 не сказал не знаю что именно кто слил малыш Тони подпоил одного парня в черной кошке и потом подвез до дома вот и услышал кое-что лучше спроси его Ясно. охрененная информация лучше спроси его Всегда пожалуйста, Тони. скажи спасибо что я тебя не убил Малыша Тони надо найти. Да давай, жми быстрее! Как мне не раздражают эти люди, соблюдающие правила. Ну если что, ничего личного. К зрителям, водителям. Я имею в виду в игре. В игре соблюдать правила под это это зашкуар. Согласитесь. Кстати, куда ехать? А, давайте съездим. Хотя я бы такой что лучше переключил. Но все-таки глянем новую местность мы еще этот мост не преодолевали сапка да, из знаешь не особо что там был за парень от не нужен малыш тони вот а вот это мой выпил десяток он стережет один дом mm. там федералы кого-то прячут где оук угол пайн-стрит он дал мне десятку чтобы я подвез его и рот держал на замке выдал мне что советник геллотти договорился о какой-то сделке между морелло и фбр они кого-то крепко собираются прижать Какого хрена ты нам не сообщил? Я сообщил, Том. Сразу пошел к Фрэнку и все ему рассказал. Он Дону не передал? Нет, не передал. Том. Что случилось? <связывая> Дурак мне всю информацию слил, говорит. Том, что случилось, братан, Том? <связывая> все <связывая> мне уже рассказал. Типа дурачка начал включать. Я тебе ничего не О, молодцы. Но с ней не обязательно на этой машине ехать? Или обязательно? Может я могу на, на этой? О, можно на этой. Проезжайте к укрытию FBR. Ни хрена себе. Это уже серьезно. Это уже реально серьезно. Это уже не шутки шутить. Не знаю, конечно, какие ФБР были в то время. Но сейчас бы я так точно не сделал. Я так понимаю, сейчас будет война, да, там где-то? Мне сдали этого. Типа. Эмоции классные. быстрый, Прям очень быстрые. Но я думаю, легко улететь с него. Если не соблюдать правила. ПДДДДДДДД. <вы> Далеко там? Вроде дистанции небольшие, но... Иногда подташнивает ездить по городу. Не знаю, с чем это связано, но... Вроде и карты, не знаю, но мне не очень нравится по городу ездить. Хотя места тут красивые, да? Интересно посмотреть, какие дома, конструкции были в то время. же это здесь это офис фбр <смех> больше похоже на богатых этих мажориков богатых мажориков все поняли да что я сказал ну типа на счастливую семью в белом доме ни хрена у него еще своя охрана есть да устроился. Не представляю, сколько денег он отмывал. В смысле? Все понял. Давай, Фрэнк, приведи меня к книгам. Не, наследовать мне нравится. Прикольно, все равно сделали. Не знаю, мне кажется, уже надо плашку немножко больше ставить, потому что подозрительный тип на мотоцикле сзади едет. Как бы можно было это увидеть. Дистанция не такая уж и большая, поэтому... Даже они тебя везут. Он сказал туда и везут ты такой интересный один пропал он значок и главное его на карте не потерять ну, в принципе на вот такой дистанции да можно соблюдать и ехать следить Вон, 40 километров в час самый нормально Это встреча. А ты молодец. Ты проницательный. Встреча твоего ствола. Вот это было палевно, вот реально было палевно. И не знаю, почему я играю на высоком уровне сложности. Почему все-таки этот глаз не показывает дистанцию. И не знаю, как близко надо подъехать, чтоб он. Показал шкалу. Но пока что это очень странно выглядит. Я понимаю, если бы еще на низком, да? На низком уровне сложности вот так все было. Но на высоком, мне кажется, шкала уже должна чуть-чуть двигаться. Все-таки, я думаю, водитель тоже не дурак. Красный Чёрт. мотоцикл бы заметил. Как тебя в аэропорт везут. везут. Он-то говорит... К... Ну, как будто, знаете, как будто его насильно везут. Чувак нанял себе охрану, походу. Хочет улететь отсюда. А этот его за жертву какую-то считает. Опа, менты докопались. до да, барышни. Так, я что-то его теряю, да? Надо поближе держаться. Главное, чтобы не летать на самолете. Я не помню, в первой части, по-моему, не было комиссии. Чтоб на самолете летать. Максимум может перестрелка какая-то будет на, сво... на этом, э в аэропорту. Так. Очень странное торможение сейчас было. Ну что там, где этот аэропорт? Господи, а, аэропорт. А, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, могу это я знаю а в определенном месте в точках, да, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Готово. Готово. Так какая раз Все равно я, когда следовать за ним буду, я все равно этот... Э, на любую другую машину залезу. Украду. ⁇ пта. ⁇ пта. ⁇ Он меня палит, палит, палит. Чувак. Чувак, это не я. Это не я тебе показалось. Припаркуйте машину в месте. Подожди, я не понял. Чью машину? Я вообще-то на мотоцикле был. А, всего лишь пару шагов надо было сделать. Блин, Фрэнк какой-то шишка я смотрю, стал. Сотрудничать с полицией, да? Ну, короче, короче, короче, короче, короче, короче, ментам решил сдать все, что он знает о Мальере. Какой-то тип показал мне жетон и выгнал оттуда. Фух. Тихо, тихо, тихо. Не показываем оружие. Как убрать оружие? Как оружие убрать? А, аж. Ну я тут смогу, да, пробраться. В принципе, да. Хрени КПП, хотя бы язу какую-то поставили. сорян сорян я иду обратно. Все, как скажете, ребят. Я понял, все. Эль проблему. Весь я красца буду. Не, он прям сюда идет. М -м -м, и там тип стоит. Короче, это будет сложно. Узнайте, куда везут Фрэнка. У кого я могу узнать? Можно, конечно, его потушить, да? Давайте его потушим. одному Тут можно чисто! их потушить. Ушки на И будем прятать трупы за собой. взять тело. Интересно, машину можно спрятать? Я бы вот эту машину закинулась если можно бросить тело. Немножко не получилось. Ладно, через забор его перекинем. Ну, тоже ничего. Пойдет. Так. У нас есть еще один тип. И главное, чтобы он не обнаружил. То есть, через главный вход, я не знаю, будем ли мы проходить. пусть он меня, да, увидит. Все, он идет. Давайте за машиной где-то спрячемся. В принципе, все равно сюда будет идти. И я постараюсь сзади просто подойти и вырубить его тоже. Долго идет. Очень долго. Просто в рукопашку я не знаю, смогу ли я его преодолеть. Такое себе дело. Что он творит? Бей, ну пожалуйста, бей Труп быстрее, труп бери Блин, жирный, а? Капец, я, я чувствую, что я медленнее бегу, потому что он жирный такой Сейчас этих молодоженов вместе подмещу Ну, тоже неплохо Так Получается, вход у нас чистый. Вход чистый. Я бы еще, конечно, нокнул. Вот этого, А, это баба. Это баба. Она, в принципе, мне не мешает. Догоните Фрэнка возле Анара 5. Но у нас времени никакого нету. Да, времени нету вообще. Поэтому, я думаю, это была единственная охрана. Что это так темно стало? а это кто вообще блин как мне отличить иди враг где не враг но это походу охранник коп томмиган конечно берем берем сейчас только уберем сразу возьмем этого типа давайте его за барную стойку куда-то кинем так хорошо надо еще найти я уверен что это не все типы есть еще то есть полную зачистку надо произвести где-то на второй этаж есть лестница вот она он тип еще потому что они по-любому будут сбегаться на меня а так я немножко хоть подчищу. тем более это снайперы да что это у него в руках? Это коряк, да? Ну все равно, по сути, в то время это, можно сказать, снайперская винтовка была. У кого глаз он. Сигар. Сигар написано. Где-то патроны показывают. Вот. Ой, ёпты-ёпты-ёпты, сколько же их там. Ладно, давайте еще проверим, куда можно зайти Все-таки через низ Фрэнк улетает из ангара номер 5 кому? Возле А кто-то разорвает, где они? Капец, я не знаю, как их убить вообще если сейчас тут начну валить, типа все об этом узнают, или мне можно перемещаться свободно? Типа. А, ну все, понятно, понятно. Вроде бы не зацепило. Да попадаешь ты. Ну все, 6 патриков осталось. Ладно, пистолет есть. В принципе, уже хорошо. А, это двухстволка, йоу. не сравнится со стволом. Надо пестоль брать все-таки. Видите, он сдалека не очень мочит. Я бы взял дробаш и пистолет все-таки лучше. Томиков же ж нету. А кто палит? Походу снайпер где-то палит. Коряк возьму. Коряк и пистолет. Пистолет срочно надо. Густолка это параша. Это реально параша. А, вот, типы собираются по чуть-чуть. Ну, в принципе, я сейчас с коряка все порешаю. В смысле, <смех> <смех> чувак голову такой? Все, патроны использованы. Я не знаю, что я теперь буду делать. Хотя нет, все окей. Все окей, беру свои слова обратно. Молотого жалко, нет. Можно было бы что-то придумать. Видите, из этого помощи в прицеливании я не могу ничего сделать. Если бы его не было, было бы гораздо проще все. Блин, капец три выстрела. Он э, без прицела лучше попадает, чем я в него. Реально, без прицела тип. Но он с томиком. Это очень опасно. Не знаю, стоит ли рисковать. Или может по правой войти. А тут тоже типа есть. Ладно. Их как будто специально заточенными сделали под кемперство. Давай, давай, давай. Хорошо. Не, коряк классный. Коряк везде, в любой игре, какую ни возьми, везде коряк это вещь. Это реально вещь. Я бы взял ствол другой. А где кто? А кто это дети? В смысле, откуда? Амерта. Блин, я не знаю слово значение Амерта. Я знаю... Какую-то песню слышал. Моя Амерта это не сдаваться. Ну, типа цельная наверное, да? Амерта это, наверное, цель. Давайте сделаем... Вот... Жди, а можно по-тихому? для дирижабль. Дирижабль. Дирижабль. Ага. Как там говорится? мне показалось или тут прицел есть тут прицел есть как его использовать посмотреть прицел f охренеть охренеть молотов молотов кого будто сзади Не стреляет ну да сейчас быстрее чего выстрела только попасть вообще не понимаю где откуда стрельба ведется неплохо неплохо вот это уже мне нравится только три патрона осталось вот это плохо Вот так хеды раздавать с коряка. Это вещь. Это вещь. Не вижу. Мне кажется, сзади. Либо внизу, либо сзади меня где-то. Еще есть, но патриков нет. Я не буду этот коряк менять. Я лучше двухстволку на что-то поменяю. Блин, мне понравилось. Ты что, со снопой? Со снопой реально можно утворять вещи. Я думаю, вряд ли тут кто-то сможет тебя вынести. Все-таки ты за укрытиями играешь, правильно? То есть вы поняли суть, да? Я перебил типов. Я перебил типов. я их перебил если они все равно за Зава... новорожденные короче есть идея я беру патрики и тупо дистанционно начинаю перестреливаться не пойму по выстрелам я слышу вроде как сзади Давай. С револьвера и прям близко. Помню, это у меня в здании. за мне слышится, как будто это у меня в здании. О, аптечка. Что-то тут еще есть. А, это журначек. Да, это, видимо, типы, которые кпп охраняли. Кстати, у них неплохо получается по мне попадать. где-то именно 100 мегана зажимает тип вообще не понимаю где. фрэнк улетает из ангара номер пять по ходу фрэнк не улетит пока я до него не дойду эти держат улетел и не видно вообще давайте муттаем короче этих трупаков вот иди он это вот один из них Слышу, будто они мне за стеной. Охренеть, он меня просадил. вообще сзади где-то здесь. Давайте хаешки еще возьмем. Вообще не вижу из-за света. Вроде должен зареть в этот раз. Точно. Хаешку вот сюда кинем. Мало-мало хаешки. Давайте вот так вот. Вроде зацепило, вроде зацепило. Я не понимаю. Просто я не понимаю, где он стреляет. Мне меня подслышимость и слышно, будто он вот. Но это просто нам не стоит. Но в итоге здесь никого нету. Давайте все-таки сначала начнем. и Я со снопой пойду. О, карманный револьвер, вот он. Все, теперь уже полегче будет. Потому что стволка это параша только на ближней дистанции. Она рабочая. Я не понимаю, сколько их еще будет. Сколько их еще будет? Хочу, конечно, Томпсон взять. Но имеет ли смысл? Где? Сзади, сзади. Мне просто в таких местах, видите, спавнится. То есть он, там его не было. Он тупо заспавнился сейчас. То есть мне кажется, даже нет смысла как-то искать укрытие надо тупо действовать О, да тоже со снопой как будто сзади спасибо я не хочу пить не кидай как ты Я убил, нет? Вроде как разложился. Типа вроде как разложился. Тут... Хорошо. Блин, мне надо обычный пистолет. Самый обычный пистолет. Какой-нибудь М19. И все. Все, он здесь получится, дождет меня. Прислал Дон Я уже понял Жаль, что это Выпало тебе, то. Передать ему что-нибудь Я бы хотел Чтобы все вышло иначе Но Морелла до меня добрался Все хорошо Можете выйти Точка. Жена Морелла мира. предложил Простую сделку Книги Дона в обмен на жизнь и самолет из города ты уже передал книги я не идет том я их спрятал морелла ждет вот это книги лежат в сейфе в банке грант империал я обещал дать морала мне кажется надо отпустить его он нормальный заправлен. его люди должны были сейчас приехать заключен плюс у нас все есть они не придут что нам надо скажи им пусть садятся Вперед, Марч, Элис. На борт. Фрэнк, ты летишь с нами. Не сейчас, милые. подымайтесь Нам С Томи нужно обсудить важное дело. Но, Фрэнк... Садитесь живо, Марч! Ради Элис, ради нас. Лезь, чертов самолет, прошу. Не, ну по сути, по сути, его семье угрожает. угрожают в прямом смысле. Что ему еще остается сделать? Если бы он был одиночкой, волком. В принципе, че не остаться. А так, если в любой день могут убить и жену, и Тебе дочку. Заплатили? Да. Теперь заплатили дважды. Отвези леди, куда они скажут. Да, сэр. Спасибо, Том. Господи, Фрэнк. Почему ты не попросил помочь? Я захотел выйти из дела, так или иначе. Я устал Томми, устал врать своей жене, устал искать под машиной бомбу каждое воскресенье и ждать, когда дом садит мне пули висок. же так сделал зачем его убивать хотя пилот может быть продажный спокойно вообще я думал мало ли сейчас может взорвут еще в небе ну все окей Это мой новый новый транспорт. Заберите бухгалтерские книги из банка. Сейчас еще и тут сто процентов будет сложности какие-то. Добрый. День, сэр. Добрый. У вас сейфовые ячейки. Прошу, внизу ждет наш сотрудник. Спасибо. Внизу это где? Здорово, толстый. Отличный денек, да? Угу. Как жизнь? Все Нормально. Потом? Да, да, да. Мне нужна ячейка арендованная Фрэнком Калетти. Да, мистер Анджело. А, да. Мистер Калетти сообщил, что вы можете зайти и просил предоставить вам доступ. Прошу. А проверить закон. документы не судьба, да? это вам ничего не напоминает это же этот банк из мафии 3 помните вначале когда этот мы отсюда вызволяемся здесь типы набегают мафии третий банк выглядит точно так ну немножко реконструировали конечно его но расположение один в один вспомните взял книги и замел следы. Сальери не задавал вопросов. Забавно. После похорон он больше никогда не вспоминал Фрэнка. Фрэнка дома, если что, сожалею, кто не понял А, это шо этот? Морелла, да? Капец, как бы перестрелки Что это, Корлеоны? Я что хочу, Корлеоны увидеть Ты нервируешь моих ребят, Марка. Мы с Серджо всего лишь хотим отдать дань уважения Я знал Фрэнка давно Столько же, сколько ты Хороший парень, умный, верный, верный жене и дочке прежде всего. Это делает ему немалую честь и о нём. Возможно. Но я все смотрю на надгробие, где стоит имя его девочки. Глава пройдена, Амерта. Визит к Толстосумам. То есть будем кого-то грабить. Исходя из названия. Скорее всего, будем кого-то грабить. Взгляни на дома. Славные дворики, белые ограды. Американская мечта, датами. Наверное. Не для тебя? Нет, сэр. Предпочитаю заниматься делом. Не дай клумбам и дуариком надуть тебя. Тут живет больше преступников, чем в остальном городе. Так вот зачем мы здесь. В каком-то смысле. У Мореллы есть продажный прокурор по имени Уоткинс. Они друзья с Гелотти. Городским советником? Именно. Морелла намекнул ему, что Гиберсонка Гелотти наша вина. Теперь Уоткинс рвет и мечет. Хочет помочь другу. Говорят, он нашел парочку свидетелей. Мы их знаем. Да. Поли и Сэм позаботятся о них. Тебе же предстоит другая работа. Забери улики, которые накопал Уоткинс. Где он их прячет? Дома, в сейфе. Но я не взломщик. Не беспокойся об этом. Тебя ждет Сальваторе. Он здесь недавно, но любой замок вскроет. Приведи его на виллу, найди сейф, он все сделает. Что-то может пойти не так? Ничего серьезного. Уоткинс идет в театр. В доме не будет никого, кроме охраны. Кабинет на первом этаже. Стукач сказал, что сейф в стене. Когда Сальваторе его вскроет, хватай все улики и беги. Это он вас? Да, вот наш парень. Сальватора, тут-то бэно? Гляньте, ребят, мода возвращается. Сумочку, видите? Как он ее носит. Ты знаешь, что Только на спине, а... Хотя Watch Dogs okay. тоже он сумку на спине такую же носил. Да ну. Наткнешься на спереди все Проблемы так хватает. Понятно, босс. на фортуна, Роганс. Буэна с ночью, сфакинь нук. Томми. Томми Анджела. Печеради... Дико на черте. Меравильосо. Ты Так, ну это уже будет новая серия. Отправитесь к особняку прокурора. Это уже будем, мы сделаем новой серии. А пока мы закончим. Закончим эту замечательную четвертую серию. Ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно, если вам понравился ролик. Если не понравился дизлайк. Я рад любой активности. Также пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу самой игры. Ну и т.д. и т.п. А с вами был я, Займан. Всем пока.